Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья. Я решила создать серию видео, в которых я вам расскажу, как легко и просто узнать человека по его астрологической карте. Я в каждом видео буду рассказывать про божества в карте. Это иероглифы в карте. И как можно узнать самые такие потаенные моменты, которые, может быть, человек не сразу открывает, но которые обязательно вскроются в его характере согласитесь что это нужные нужное умение в нашей жизни все время встречаются новые люди и с некоторыми мы очень тесно связываем свою жизнь например там новые друзья новый родственник может появиться в нашей нашей семье новые коллега по работе начальник подчиненный может быть новый компаньон с которым вы решили открыть бизнес и когда дело идет про деньги то всегда конечно интересно и важно понять как же это все будет дальше развиваться так вот друзья сегодня мы с вами говорим про социум за который отвечает два божества грабители богатства ну мы его называем более красиво уменьшение богатства или братство Досмотрите это видео до конца, я в конце дам инструкцию для новичков, куда пройти и как посмотреть эм, свою карту БАДЗИ. А сейчас пока несколько минут потрачу вашего времени на то, чтобы вы узнали, как же это все работает в карте. где сделать свою астрологическую карту перейти на мой сайт npugacheva.com зайти в раздел калькулятор бадзы в этом разделе ввести свои данные данные рождения кнопочку рассчитать и собственно говоря там будет, будут столпы судьбы 4 столпа судьбы вот именно там и надо смотреть свои божества Итак, друзья, если вы открываете карту человека и видите в нем такие же иероглифы, как его господин дня. Господин дня – это самый важный элемент в нашей карте. Элемент, который стоит в столбе дня, верхний элемент для новичков сейчас рассказываю. И вот, например, господин дня – вода, и вы видите много воды. Там Огонь, и вы видите много огня. Да? Это все – все элементы, которые обозначают социум. Тот социум, который нам однополярный, то есть, например, вы Янский огонь и вокруг вас Янский огонь. Или вы инская вода и вокруг вас инская вода. Это все друзья. А вот то, что будет разнополярное, это так называемые конкуренты или грабители богатства или уменьшение богатства. Но все зависит, конечно, от карты. Дальше мы будем в дальнейшем с вами встречаться, учиться, читать уже более глубоко, углубленно эту информацию. Но сегодня вы узнаете про то, что и друзья, и грабители богатства на самом деле могут вас грабить при определенных условиях. Потому что это социум. Людям нужны все то же, что нужно и вам. Хорошая машина, хороший дом, хороший там, супруг, муж или жена, да, хороший, я не знаю, хорошая должность и так далее. Поэтому живем мы в конкурентном мире, от этого деваться некуда. Но рядом с какими-то людьми мы начинаем процветать. А рядом с, даже несмотря на то, что мы конкурируем, и даже несмотря на то, что мы от, отдаем, например, часть какой-то своей прибыли. А рядом с какими-то людьми нам становится плохо. Есть люди, которые вроде бы все время доброжелательные. Но если присмотреться, у них нет друзей. А есть люди, которые вроде бы и не рвутся, но в друзья, но к ним все время притягивают. Люди хотят с ними общаться. Почему? Все зависит вот как раз от этих самых иероглифов, которые обозначают в вашей астрологической карте друзей. И у кого-то эти друзья процветают в карте от чего это зависит это зависит от того в каком положении они стоят да? хорошо ли им, плохо ли им? Ну, для начала вы можете посмотреть например на фазы ци если фазы ци высокие процветающие то и друзья будут процветать у такого человека с таким человеком выгодно дружить если у человека друзья конкуренты Стоят на низких фазах ци Смерть, магии разложения. Ну, вы даже такие истории наверняка знаете. Знаете, стоит человеку сделать что-то плохое, с его врагом обязательно что-то случится. Вот такие бывают ужасные. Ну, действительно так, да, что обиделся человек, раз на кого или у него дом сгорел, или машину угнали, да, или жена ушла, и так далее, и так далее, и так далее. И иногда даже люди сами говорят, я говорю, за собой замечаю, что вот мне лучше не, не, не расстраиваться, не психовать, никого там, ни какое-то даже шуточное проклятие не сказать ему в спину, потому что это все сбывается. Надо быть осторожным с такими людьми, потому что человек сам по себе может быть хороший, но его астрологическая карта такая, что рядом с ним всем, его либо друзья, либо конкурентам будет плохо. Все зависит от фазы. Если вы сейчас вам интересна тема, но вы не знаете, как в этом разобраться, мы в этих темах еще будем, у нас будет открытый вебинар, мы с вами в конце этого видео скажу, как попасть на вебинар, и мы с вами поразбираем любое божество, какое вы выберете. Я вам покажу, например, в карте. Итак, если вы видите много братства в карте, это про человека компанейского, который любит работать в коллективе, который любит быть в социуме. Если у человека полезное братство, он с удовольствием будет с вами делиться хорошими, э, телефонами хороших врачей, косметологов, там, я не знаю, партнер них, будет вам подсказывать с удовольствием э, какие-то хорошие магазины, где какие можно купить хорошие товары, с удовольствием вас даже отвезет, проводит или поможет выбрать платье. У людей у которых очень много грабителей богатства конкуренция может быть по-другому во первых человек может быть более эгоистичен. то есть изначально вы видите человека одинаково и тот и другой человек очень дружелюбен очень хочет с вами общаться но по факту вы получаете двух разных друзей один настоящий может быть друг который сходит поможет вам выбрать платье и сказать точно, насколько оно вам хорошо или плохо. А второй тоже вам поможет выбрать платье, ну, например, из каких-то своих соображений, в котором вы хуже выглядите. Или, или э -э он поможет вам выбрать платье, но потом будет рассказывать всем вашим подругам, что, боже, этот цвет и этот фасон ведь ей не идет. Я ей говорила, но она его взяла, да? То есть распускать какие-то сплетни за вашей спиной. Итак, за это все отвечают то, насколько мы видим социум в нашей астрологической карте. Иногда мы можем вообще не видеть этих знаков. То есть мы огонь и больше вокруг нас нет никакого огня. Ну, начнем с того, что мы все равно с вами можем прочитать, насколько человеку полезно или не полезны такие божества в его карте Бадзи. Если вам интересна эта тема, то вы можете ее выбрать для открытого вебинара. Мы проводим опрос в соцсетях, на странице, потом соберем все данные, посмотрим, за какое божество проголосовали больше всего. У нас с вами 10 божеств, 5 стихий, каждая делится на ринь и того у нас получается 10 божеств, и мы можем с вами на открытом вебинаре разобрать то божество, которое вы хотите. Так что голосуйте в соцсетях, ну, которые позволяют голосовать, либо на, на нашей странице. Итак, друзья, на, на этой странице всем, кому интересно, углубленно изучить астрологическую карту, Видеть в этой карте не только своих друзей, врагов, не только видеть, с кем выгодно вам работать, с кем не выгодно, видеть в своей астрологической карте, деньги, детей, мужа вообще там мужчин или женщин в карте. Видеть ресурсы, научиться смотреть недвижимость, здоровье, здоровье родителей и так далее. И так далее. В карте вообще все можно увидеть. Я, может быть, вы уже, вы уже решили, вы уже давно хотите попробовать ко мне на обучение у нас фундаментальный курс как раз часть в которой мы проходим божества и структуры карты то есть мы учимся читать саму суть карты на этом курсе вы можете заказать под этим видео будет ссылочка на этот курс и по самой низкой цене пока у нас не начались открытые вебинары у нас есть такая самая низкая цена сейчас цена предпродажа можете переходить и заказывать присоединяться к нам мы начинаем в феврале наверное числа 12 февраля мы с вами уже начнем этот курс до этого у нас будет 28 и 2 и 2 февраля. 28 января и 2 февраля у нас с вами будет открытый вебинар, где мы с вами разберем одно из божеств в карте Базы, и я отвечу на ваши вопросы.